Я хочу вернуть возможность проголосовать против всех. Это наш мирный и законный способ сказать. Хватит, ребят, ну хорош. Ну правда, ну вы все достали. Вместе мы очень сильны. Что бы они ни обещали, за что бы они ни выступали, мы выступаем против. Против них. Против всех. Ксения Собчак. Кандидат? Против всех. Зачем ты ей дал слово? Виноват. Движение, о котором нам так долго намекали средства массовой, сами подставьте слово, так и состоялось. Ксения Собчак объявила о том, что будет выдвигаться в кандидаты в президенты на выборах 2018 года.